Я всех приветствую на канале. Все сказанное тут сегодня в этом ролике является полной сказкой. Ничему не верьте, но слушайте внимательно. Я все сочинила, мне что-то приснилось. Значит, один хороший комментарий. Что за противостояние красного и синего? Да, это классный вопрос. Это ж вопрос эпохи, можно сказать. Это действительно загадка. В клипофильмах противостоят красные и синие. Пока что ищем. Другой комментарий сказал: Вы не экспертный. Зачем вы вот это все говорите? Посмотрите другой канал, где качественная информация, вы ничего не знаете. И это произошло в тот день, когда у канала появился первый спонсор. Я так благодарна этому первому спонсору, потому что электроника уже видит, что канал. Неубыточный, что идет обмен. Это очень-очень значимо по многим причинам. И прямо сейчас вот система YouTube уже видит, что есть донаты. Я очень благодарна. А на критику я скажу такую вещь. Почему вы не, не как киштемский карлик? Тот канал очень крутой. Но это все равно, что спросить, почему собака не кошка. Ну, потому что иначе мы будем одинаковые, мы будем райвые в таком случае. И очень, может быть, на том канале или на других тоже спрашивают, а почему вы разбираете старое, не новое, а почему вы не разбираете клипы, а почему вы вот эту тему не берете. Может быть, я уверена, и другие авторы с этим сталкиваются. Но я скажу так, я делаю то, что могу. Я никого не обманываю, я говорю вслух. Я простая, я что подумала, то говорю. Я была другой, у меня тоже пылится немонетизированный диплом. И когда мы старшие ушли из жизни, знаете, сколько тут было книг? Сколько их тут было, из них можно было, наверное, построить дом, как из кирпичей. Но всю жизнь нищие люди в поколениях нищие. Наивные, роман прочли и все. Зачем еще что-то? Я не хочу обесценивать источники. Кто-то их сочинял, кто-то это писал. Я не хочу обесценивать людей, которые ну, вот так любят эти источники. Но сейчас я переключилась мыслить по-другому. То, что я нахожу, это только практика. То есть сперва я вижу символ, потом мне интересно, что это, и потом, быть может, мне повезет найти какую-то ловкую, крутую статью. Вот я перечитала про Одина, перечитала про шумерских богов там, как это называется, забыла их название. Да, они выглядят экспертно. Я не сняла ролик потому, чтобы просто перечислить эти легенды, потому что я не нашла на практике ничего. Я в клипах не нашла, это не в стиле канала. Короче, я вслух говорю, что я эту тему делаю вот так, как делаю сейчас, и не вижу даже смысла менять этот стиль, потому что когда иногда предугадывается, значит тут тут метод, который работает. Так что, кому не подходит э, такой стиль, ну, что я могу? Пожать плечами могу. Сегодня я буду снова смешной, как шут на нулевой карте второй. Сегодня я буду слишком быстрой на выводы, не экспертной. Сегодня я предскажу провал Москвы под землю в конце мая 23-го. Нападение на Украину в начале августа 23-го в этом году. И я... Э, я понимаю, что если прогнозы не сбудутся, я буду выглядеть смешно. Но лучше пусть они не сбудутся. Сегодня я коснусь темы загадочной ламы, ничего не зная про этот символ. Я просто на пролом иду, и мы будем обсуждать. В нашем мире считается, что надо сперва стать умным, все прочесть, а потом что-то говорить и обсуждать. Но когда тебе в затылок дышат такие угрозы, тут не, не до церемоний. Так что я надеюсь, что эти предсказания не сбудутся, и обо мне пускай обо мне скажут, что я нелепая. Пускай. Итак, сегодня я не сняла... Я вчера не сняла ролика, у меня вот когда тема есть, у меня прямо это хочется рассказать, поэтому за сегодня будет две темы. Лама. Загадочная лама. В словах мы обнаруживаем Ис-Лам. Далай-Лама. Звезда Альни-Лам. Лама в клипах сомневается. Она стоит во чистом поле и смотрит в зеркала. Она сомневается, как сделать выбор. Лама в клипах жует деньги. Лама в клипах просто присутствует. Лама присутствует как самостоятельный символ, обратите внимание, в отличие от символа осла, который всегда со спутниками или со спутником, символ осла всегда не самостоятельный. Он непременно рядом с кем-то, а лама самостоятельный символ, он просто есть. Есть мультик про лам садистов, оттуда же выражение «О Карл». Лама Карл, Карылестроидный психопат творит трэш и рассказывает об этом в этом мультике. Кажется, ему там лет, он кажется 2009. И также мне кидают такую песню "Лама мама". Скажи мне, где ты живешь, я хочу знать о тебе все. Как когда-то было, хочу тебя, возьми меня и зажги огонь, танцуй, свой танец под аплодисменты ладони, не мечтай, не думаю, лишь только зная, припев, я не мама, тебе не мама, я ненадолго, не навсегда, ты уже не ребенок. Только не говори, что у тебя это любовь. Это есть флюиды и бурлит горячая кровь, с ног до головы такие снятся сны. Для меня это лишь острые ощущения. они сегодня и есть смысл моей жизни, не мечтай, не думаю лишь только знай. Если же в начале ламы поставить две буквы «Л», то будет еще одна песня. Вот эта песня уже с ругательствами. я буду подставлять звук П. Счастливая лама, грустная лама, психически неуравновешенная лама, супер-лама, лама-драма, большая толстая лама-мама. Лама, лама, лама, кто эта большая лама? Начать всю игру-драму, это я. Пии. Да, я та лама, та лама, которую ты презираешь с этим большими пи... Тут песня такая... И их сочные бедра. Я имею в виду, да, посмотри на меня. Я тот лама, которого даже пи не волнует, что ты пи скажешь, ой. Счастливая лама, грустная лама, психически неуравновешенная лама, супер-лама, лама-драма, большая толстая лама-лам, мама-лама. Вернуться к истокам. Я-то пи-и на крае глист. Это похоже на насильника. Подожди, ай, а почему я на крейглисте? Ах да, купить ламу. Это будет моя новая мама. Мама-лама, мама-лама, лама мама, Мама-лама, лама, мама, мама, лама. задерживать подождите минуту. Дальше. Лама-лама, сияющая, похожая на бриллиант. Лама, сияющая, похожая на бриллиант. Это повторяется... Трижды четвертая строчка, строчка, сияющая, похожая на алмаз. Очень странный текст. С тобой кто-то разговаривает буквально. А забыла, забыла. Есть же еще лама, в шоу маска. Вы помните, сколько комплиментов этой ламе было со стороны ведущей, ведущих? И со стороны даже это выглядело странно, что из-за эмоций. Из-за языка, который торчит сбоку, я и вспомнила звезду Альни-Лам, потому что в поясе Ориона, там как раз астеризм, меч Ориона, он примерно так и идет. Ламы в шляпах. Мультик не для слабонервных. Я просмотрела, кажется, вторую и четвертую. В одной этот Карл отрезал руки и съел их. В другой он подпк лица, и эти лица летали на воздушных шарах. У кого хватит нервов, можете рассказать мне еще. Оно-то стоит знать, но ну, Карл. Эта лама играет на саксофоне, что отсылает к определенному континенту. В то же время Карла вот этот колпак, это что-то европейское. Само название ламы в шляпах, шляпы, ковбои или, или мировая религия, где носят шляпы. Или то и то. Также напоминаю Далай-Лама и э, Ислам. Да причем чем же здесь Ислам? Отрезанные руки, и руки его на всех, и руки всех на него. Символа славы Измаила. И когда летающие лица и будет он пред лицем их. И вот этот символ с руками, и будет он пред лицем их, танцуют в, корей... в миляшных корейских клипах. Просто этот символ танцует. Короче, как подумала бы я по-простому, перед нами... А... Я бы подумала, что мировое правительство, но здесь впечатление отсутствия единого центра. Кто-то, кто знал э, об этой группе с широким охватом географии, это или родословная, или... Э, ну, это чья-то политика. Кто о них знал, э, прошутил их в этом кино про лам. Если разобраться в происхождении слова, «семиси -э и «семи -э лам» означает то же, что «сава ов» или «сава». Сава звезда, либо солнце. Семеси и лам означают буквально то, то же самое, что и девятнадцатая карта Таро. Непобедимое солнце. Семеси звезда или солнце. Семеси и сие. в церковнославянском текущие варианты славянских уже теряют ту информацию. Самса у иудеев. В обоих случаях это связано с зерном. Почему зерно? Ну, звезды на небе, как зерно, рассыпаны. Есть еще похожее слово, только я уже в гуще той статьи сейчас искать не буду. Семьесе звезда или солнце, и лам вечное. Получается вечное солнце. Можно сказать непобедимое. Но... Э, Разумно ли сопоставлять с названием «Ислама»? Вот сейчас я действительно мыслю очень поверхностно. Это очень поверхностно, это просто слова на руках. Я не знаю, что покажет более глубокое погружение в эту тему слов. Но именно такой способ наблюдения показывает то, что не видят остальные. И показывает предугадывая, понимаете? ИЛАМ, то есть вечные непобедимые, но в слове ИСЛАМ где тут буква И? Буква И тут есть, тут просто добавлена буква С, ИСЛАМ. Подтвердится ли это название с сконной картой Таро, с исконным звучанием карты Таро, СЕМИ СИЛАМ? Подтвердятся ли эти нити. Я даже сейчас не знаю. Я не знаю, если сама себе скажу, что везде ошиблась, и это было опрометчиво проводить такие связки. Может быть. И задаюсь вопросом по звезде Альнилам, нилам переводится центральная в поясе Ориона. Она, кстати, предполагается как крупнейшая в галактике, огромный газовый голубой гигант не «Жемчуга», «Нила», «Жемчужина Нила», кстати, был фильм, есть ли тут параллель именно с названием этой звезды, потому что основные буквы, звучание основное соблюдено, обнаружится ли тут связь, я не знаю. Короче, я бы подумала, что это такая большая планетарная политическая структура, не единственная, вряд ли единственная, но очень значимая, потому что они снимают. Она имеет отношение к теме денег, и тема денег это какой-то сейчас конфликт наверху, наверное, сильный мира сего. Вот судя по клипам, не могут определиться с тем, какими должны быть деньги в будущем времени. Потому что деньги то их жуют в мясорубке, то их ест лама, то они вырываются большой безнадежной кучей, как инфляция, просто бумага. И на них танцуют. То мы слышим тревожные новости о переводе этой темы в электронику то конфликты с биткоином. Короче, для меня пока что очевидно, что лама – это какая-то политическая структура. И, возможно, название э, связано с переводом того египетского слова, то есть «вечный» или «непобедимый». В подтверждение такой версии, вот эта лама, которая лама-мама, у которой ругательство – у нее двойная буква L в начале специально так сделано зачем но буква L выглядит как большая буква и так и получается намек именно на «Илам». Я еще раз повторяю зритель вправе критиковать за, за то что я не перечитала 400 томов прежде чем сняла этот ролик за то что я иду вот так по поверхности. Но это, представьте, дает все-таки результат. Это, это стиль канала, кому не подходит, ну что я могу сказать. Есть другие каналы. Далее, еще одна тема, которую хотела бы поднять. Предсказания в, в клипе Маргенштерна. Там в двух его роликах очень акцент на 143. Я вчера перекопала э, все, что могла найти. 143 – это символ э, «I love you» по количеству букв. Действительно, это может быть символ «I love you». Такая фраза в, в песнях частая. Она может быть символом. В словаре «Стронга» 143 – Слово означает «познавать». В Кабале там в связи со 143 через прямой поиск какие-то мрачные вещи. Там в одном случае «руки в крови», во втором случае «слово только». В третьем случае «необходимость осознания зла». Это просто поиск, Google поиск и Кабалу так показали. Гематрия со словом 143 на иврите это круг, то есть цикл, борьба и полководец это на иврите. В англоязычном написании я перекопала море слов, названий и не нашла. Вообще слова, вот там, где полная гематрия, там, где полный пакет подсчетов, хоть бы где-то, хоть бы где-то 142 было, 144 было. Именно 143 не было. Кстати, этот поиск обнаружил интересный момент. 666, знаете в каких названиях? Немецкое написание Германии, проверенное через английскую гематрию, Белоруссия и Патрик. Без добавления святой, просто Патрик. вот в этих трех словах обнаружилось 666 среди моря слов это не так уж и легко такое найти среди моря слов вот только у трех означает ли это что-то или просто математика так сложилась но ну, бывает это не было основным числом которое самое первое вот эти как их там ориджинал или которые первыми показывают нет и все-таки. По числу 143 определить какую-то географию не вышло это серьезное заявление то что было в том в том клипе И там в одном случае 143 среда 8 марта сейчас будет много информации тяжело воспринимать я даже не знаю с какого конца начать чтобы ее подать Короче, отчитывая от 8 марта, это будет начало августа, если брать число дней, если бы так надо было считать. И связано с валютами, там целый клип связан именно с деньгами, потому что 8 марта это официальная дата обвала вот этого банка, который произошел. Произош, произошел. Считается, что официально это началось именно 8 марта. Да, это имелся в виду именно 23 год, потому что вот среда выпадает на 8 марта. А там же, где был обвал и обрыв, там была просто табличка. То есть большой город, мегаполис, и просто табличка 143. Но если отсчитывать от начала года, то получается 23 мая. И обрыв. Еще раз акцентирую, что весь клип связан с деньгами. Там показывают краем угла купюру. Ну, снимаются такие вещи дорого, и есть понятия такие, как компоновка. И когда с краю, как здрасте, там угол купюры, это не случайно. Показывают валютные вот эти колебания. Несколько раз, несколько графиков на смартфоне. Дальше, в среда, 8 марта, также соотносятся. к к валютным процессам, вот этим денежным. Дата 143, дата или количество дней напрямую имеет отношение к каким-то вот финансовым крушениям. И с экономического одного канала, который отслеживает, это совпадает в целом с предсказанием вторжения в Украину там может быть точное число не совпадает но у меня выходит где-то 4 августа или начало августа что-то должно произойти и клип об этом не намекает что именно клип скрывает, что именно произойдет но что-то очевидно произойдет именно вот и это совпадает вот с прогнозом с одного экономического канала который это говорил еще, дайте вспомнить еще зимой ближе к середине, если правильно помню исходя отсюда то есть может быть вот эта табличка 143 и провальное место обрушение большой мегаполис может быть это все не в прямом смысле именно аллегория военного крушения какого-то города или страны. По гематриям я географическую зону не определила. Я искала долготу, широту, тоже непонятно. Нет, вроде нет. Где-то эти символы должны быть, люди подсказывайте. Это связано с какой-то географией. По-любому, ну-ка, где-то подходит, где-то параллель есть. Но я все не знаю. И это что-то серьезное. Дальше я допускаю такую мысль, а что если табличка 143 это все-таки отчет от начала года, а что если у меня за окном весело, надеюсь так весело и будет всегда, а что если тут что-то не аллегория а в прямом смысле и провалы в земле, они в принципе иногда происходят. Мегаполис в прямом смысле 143, быть может, отчет от начала года, быть может, это вторая дата какая-то, на которую указывается. И далее мы потихоньку плавно перетекаем в тему Сидика Афгана. Вы помните, я сняла по нему ролик, как получилось, что я, в принципе, вышла на тот канал, потому что мне в поиске, в прямом поиске Ютуба кидали... Сама система давала эти видео. Ролик, кажется, 90-х. И потом в комментариях зрители написали, что также вышли на этот ролик по такой же причине. Мы тогда не поняли, что произошло. На самом деле это простая вещь под названием «продвижение». Когда через собственную систему Ютуба в Гугле проплачивается реклама, и таким образом то есть, кидаются эти видео тебе в показы, и есть большая вероятность, что много людей зайдут. То есть сидика Афгана кто-то продвигал. И кто это делал? Это мог быть я сам ученый. Допустим, он тогда же уже в 90-х стремился быть публичным. У него есть идеи, он хочет, чтобы больше людей знало. Он мог продвигать, кто-то его мог продвигать. Но здесь следует задуматься. Дальше мы обнаружим много точек. Что такое много точек? Вот когда карты землетрясений, землетрясения происходят точечно, но вместе они рисуют контуры. И много точек рисуют картину. Сиди Кавган, где его идеи очень и очень пришлись ко двору, и не является ли это чем-то странным для того места? В Украину его не пустили, мы знаем. И мы не знаем почему. Про Запад он говорит в негативном ключе. Далее. Но его несколько раз приглашали на телевидение Russian Federation. И это странно. Его конспирологическую фантастику про искусственность землетрясения, а землетрясение было на глубине на минуточку десять километров самая глубокая скважина сколько 12 километров. Кольская скважина это 12 километров года работы. Очаг землетрясения написали 10. И в ответ на его конспирологическую фантастику, ведущий открывает рот, удивленно кивает. То есть вы видели, что его приглашали на передачу несколько раз, и его там не унижали. Чтобы вы понимали, насколько это странно, то телевидение, вы помните передачу по поводу темы двадцатого года, Очередная конспирологическая тема. Эту передачу созвали только с одной целью, чтобы обесценить эту тему. Коротко поговорили, чисто для того, чтобы поругать. Позже была конспирология, когда контактеры с инопланетянами рассказали о своих происшествиях. Но все-таки то место, которое публикует эти вещи, оно очень и очень их нормирует и направляет внимание и мнение зрителя именно только так, жестко так, как нужно той системе. И когда такую, казалось бы, дикую идею воспринимают так спокойно и кивает головой ведущий, это должно вызвать вопросы, что происходит на самом деле. Но если эта тема искусственности землетрясения настолько открытая, почему из-за нее одной удалили целый канал? В интернете. Почему? К чему я подвожу эту логику? К чему я подвожу? Я помню, лет 20 назад нам раздавали листовки, апокалипсис, и то, что Москва, предсказание Москва провалится под землю. Тогда это выглядело совершенно дико. Тогда это было, было как формулировка за грехи человечества. Питер морем станет, а Москва так. Я их помню лет 20 назад. Самим этим предсказанием в районе сотни лет это старцы. Ясновидящие старцы такое предсказывали. После уже сейчас это подтверждали интуитивные люди о том, что есть пустоты, о которых не знают. Геологи тоже с этим не спорят. Карстовые пустоты и моря такого масштаба, как Черное море. То есть таковая тема есть, они и говорили, они и предупреждали, именно в связи с Москвой. То есть если кто-то знает про эти проходы и даже имеет карту, ему, ему не придется бурить скважину 10 километров, понимаете? К чему я подвожу дальше, я думаю, что может произойти инцидент такого плана. А кто это делает, уже публика подготовлена. Мнение о том, кто друг и враг на планете могут перекувыркнуться на 180, и это станет поводом для обратного вторжения там, ну и прочих рокировок политических и для дальнейшего нападения на Украину в августе. Это сильно грустный прогноз. И я хочу, я хочу, чтобы ничего не сбылось из этого. Особенно вторжение в Украину в августе. Вот я не хочу. Что касается жителей Москвы, вы же видите, что оттуда выводят этих самых... Э, оттуда отзывают послов почему-то. Но... Амбиции Укра... Украины, они просираются до Крыма. Они хотят просто вернуть свои границы. Они не заглядываются куда-то дальше. Тут свое бы удержать. И так проблемно идет война. Саму же войну формально дотянут до февраля или апреля 24 года, чтобы соблюсти двойки-четверки в датах. Это мое такое. Предположение, может я ничего не угадаю из этого, а может быть печально окажусь права, и это, пожалуй, хуже. Такова была страшная сказка на ночь. Надеюсь, что не сбудется. Как много могло бы быть иначе, если бы реакция вот больших масс населения была бы ну чуть-чуть другой, если бы население Russian Federation. Действительно, возмутилась бы своими главнокомандующими, но такого не было массово, к сожалению, потому все устроено, как устроено. Очень жду все идеи, все идеи по числу 143. Пишите мысли в комментариях, ставьте лайк и до новых встреч.